Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи продолжается. Поезд здоровья отправляет Казянский федеральный в Зеленодольск. В КФУ прошел концерт европейской камерной музыки. Как создать качественный видеоконтент? Как избежать рутины в работе журналиста и дать свободу творчеству? На эти и другие вопросы ответили гуру медиа во второй день медиаформы студенчества и вызовы цифровой эпохи, которая проходит на базе КФУ с 1 по 2 марта.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 Интересными событиями был наполнен и первый день медиаформы, студенчества и вызовы цифровой эпохи. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин.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 нас этому учат. Я в журналистике очень много лет, но никогда так остро не ощущала те вопросы, которые поставлены сегодня на вашей конференции. В этом контексте где-то как-то мы должны вернуть сюда вот сохранение.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 Студенты Казанского федерального университета не только слушают лекции, изобрят темы, но и активно проводят время на свежем воздухе. Поезд здоровья привет всех желающих в Зеленодольск, где студенты катались на лыжах, тюбингах и снегоходе. Наш корреспондент Анна Глазунова тоже пару раз скатилась с горки и прогулялась по сосновому лесу. Все самое интересное смотри в сюжете. На часах ровно 9 утра студенты Казанского федерального университета уже прибыли в Зеленодольск на поезд здоровья 2018. Ранние утро холодная погода студентов не испугали. Наоборот, они еще с большим желанием приехали сюда, чтобы с пользой провести время. Ну, институт экологии говорит за себя. Я люблю природу и для меня утро в пятницу, это совсем не страшно, здесь очень весело. Тем более на первом курсе я попустила поезд здоровья, поэтому захотелось с друзьями провести время здесь. Уже не первый год оздоровительный комплекс «Маяк» открывает свои двери для всех студентов Казанского университета. Спортивно-оздоровительный выезд является одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий. Здесь можно покататься на лыжах, тюбингах, снегоходе, поиграть в снежки и просто прогуляться по сосновому лесу. Ну Мы ставим перед собой задачи, как можно большее количество студентов приобщить к здоровому образу жизни. Вы сами ведете здоровый образ жизни? занимаетесь спортом? Ну Как видите, вот уже на лыжах. А так, конечно, занимаюсь спортом. В основном это мини -проект футболом, Но люблю и зимние виды, лыжи, э, те же тюбинги, горные лыжи. Так что стараюсь поддерживать спортивный дух в своем теле. Желающих скатиться с горки на тюбинге или по-другому ватрушке было много. Конечно, ведь столько впечатлений. Расскажи, как вообще впечатление как Все вы? отлично, все круто. Мы катаемся, мы отдыхаем, мы занимаемся здоровым образом жизни. Я и сама решила попробовать прокатиться на этой ватрушке. Падать, конечно, немного больно, зато кататься с таких горок очень весело. Есть и те, кто катанию на ватрушках предпочитают лыжи. Совсем не важно, впервые ты на них катаешься или уже давно, здесь как профессионалам, так и новичкам будет одинаково интересно. А на лыжах давно катаешься? Ну, я в школе каталась тоже, Участвовал в ГТО тоже там на лыжах. Да. Смотри, нужно отвечать максимально быстро. Что тебе больше предпочтительнее, отдых в городе или на природе? На природе. Лыжи или сноутюб? Лыжи. Лыжи или коньки? Коньки. А это значит, что мы? Кто? Мы выбираем спорт. Все студенты получили массу впечатлений от этой поездки. Время на свежем воздухе пролетело незаметно. Здесь на природе день проходит весело и интересно, а уезжать отсюда всегда немного грустно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.